Друзья, всем привет! Что в этом видео? В этом видео я хочу начать знакомиться с Blazor. Я скажу честно, я его практически не знаю. Все время, пока он развивался, он развивался достаточно давно, уже больше трех лет. И вот, наконец-то, вышла версия .NET 5, куда Blazor уже официально включен как часть этого фреймворка. И, в общем, он имеет два варианта, сервер и, собственно говоря, веб-ассембли. Но ну, я считаю, что веб-ассембли еще достаточно сыроват, хотя, конечно, можно что-то на нем делать пытаться. Я хочу изучить Blazer, я хочу, чтобы вы изучали его со мной, буду изучать все и показывать примерно, как это работает, собственно говоря, чтобы вы могли это использовать в своих проектах. Ну и у меня задача переписать мой блог уже на Blazer. Я буду писать его на Blazer сервер, потому что у меня будет API. И, в общем-то, вот я начну его изучать, компонент за компонентом, буду решать определенные проблемы, задачи, и, в общем-то, этим хочу с вами поделиться. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал, будем изучать вместе, задавайте вопросы, будем искать решения, варианты. Ну, в общем, на самом деле, сейчас пока у Blazor достаточно много проблем. Например, в WebAssembly очень... Трудно или практически даже невозможно сохранить в Local Storage. Конечно, есть механизмы, которые могут использовать сторонние, да, то есть так как у нас Blazer подразумевает использование JS-системы, э, то есть э, мы можем использовать JS-файлы, то, собственно говоря, нам теоретически ничто не мешает. Но это сторонние компоненты, а кастомная реализация они, как вы знаете, ну, не всегда работает. Ну и в общем, давайте не будем затягивать долго это вступление. Давайте переключимся и для начала посмотрим, что у нас, собственно говоря, появилось в этом блейзере Итак, версии 5.0, который вышел буквально 10 числа, 10 ноября 2020 -го года. Вышел, собственно говоря, Blazor. Ну, и, в общем-то, надо не сейчас сначала. .NET теперь изначально поддерживает Blazor-сервер и Blazor, Blazor WebAssembly из коробки. Блейзер получил огромное э, улучшение по производительности более чем в три раза по, пред... по сравнению с предыдущей версией, которая была версией 3.1. Более того, появилось такое понятие как виртуализация, то есть большие объемы большие объем... компонент виртуализация, который теперь может большие э, объемы данных да, э, виртуализировать, и они загружаются по мере... Отображение на UI, собственно говоря, они могут как кэшироваться, так и загружаться заново, если вы, допустим, листаете постраничный текст. Также появилась очень важная особенность, которая называется JS и CSS э, э, изолированность, то есть на каждой странице можно изолировать ваш JavaScript и, собственно говоря, CSS. И это, на самом деле, дает большие плюсы. И ну, мы их обсудим чуть-чуть попозже. Также появились новые компоненты, например, и файл input, который позволяет загружать файлы. Ну и, в общем-то, появился авторефреш, который, собственно, при разработке ну, очень сильно помогает. То есть вы включаете, вы пишете какое-то изменение в коде, нажимаете «Сохранить», и ваш браузер авто перезагружается вы видите изменения очень удобно. Ну и надо сказать, что появились много количества партнеров они начали делать на Blazer свои компоненты например телерик например там DevExpress ну их на самом деле очень много и у каждого есть своя реализация этих компонентов ну я опять же не сторонник этих используя компонентов я как бы привык все писать сам но это не важно факт в том, что они появились а значит они доверяют Microsoft собственно говоря этому Blazer и вкладывают в него ресурсы человеческие значит это будет надолго ну и, в общем-то, появился тот самый защищенный браузерный Storage, который работает. Ну, я нашел пока только RC2, то есть релиз-кандидат 2. Ну, скорее всего, он уже скоро выйдет в релиз и работает он на Blazor сервер. Я также увидел, что появился анализатор совместимости с браузерами. То есть Blazor теперь не просто запускается, в чем попало, вернее, в каком попало браузере, а теперь он еще понимает, в каком браузере и проверяет совместимость на использование. Также появились пререндер улучшения. но ну, это такая более глубокая уровня информация. Это сами разработчики пишут на сайтах самого блазера да там в узких крудах да это она сильно улучшилась и по производительности опять же скажу очень сильно шагнула ну и такое понятие как лези загрузка модулей то есть вы можете запустить приложение а при открытии какой-то страницы загрузить этот модуль лези да то есть ленивая загрузка то есть отложенная можно сказать загрузка тоже на самом деле улучшает производительность в первую очередь ну и позволяет загружать то, что вам непосредственно нужно, а не весь сам блейзер целиком. Ну и давайте откроем, создадим первый проект в блейзере, потыкаемся, как бы, ну, в общем, поиграемся, сделаем какие упражнения, ну и постепенно будем его накидывать новыми штуками. Поехали! Итак, давайте создадим новое приложение, я называл его Blazer App Exercise, и поэтому у нас как бы уже преднамеренное использование упражнений, да, я не буду создавать какие-то там супер навороченности, просто потыкаюсь, вообще как это работает, как это использовать. Ну и надо сказать, что я уже говорил, что Blazer Web Assembly она на самом деле, на мой взгляд, еще пока ну, достаточно сыровата, хотя, конечно, уже можно делать проекты, но... Некоторые нюансы встречаются, когда начинаешь более глубоко копать, поэтому я пока это откладываю. Не думаю, что в инфраструктуре при создании будет в архитектуре какие-то разницы, чтобы там прям диаметрально противоположный ключовой момент, где он хостится. Ну и я буду использовать Blazer Server App, и как вы видите, у меня уже установлен SDK версии 5.0, я выбираю 5.0, нажимаю Create. Фух, ну и вот, собственно говоря, это самое приложение. Давайте для начала... Давайте я выберу Project, то есть Castrel, и запущу этот проект. Ну и как вы видите запустился, это стандартный шаблон, собственно говоря, точно такой же у вас появится, если вы будете WebAssembly использовать. Здесь буквально три странички, на которой каунтер стоит, и есть FetchData, это эмулятор, который как бы читает данные из файла JSON. Ну, надо сказать, что все на самом деле выглядит достаточно стандартно для подобного рода технологий. Но тут ключовый момент в том, что сам код можно писать непосредственно прямо на C-Sharp, и это большой-большой плюс. А, собственно говоря, мне поэтому сильно нравится Silverlight. Теперь мне будет, я так чувствую, что очень сильно нравится Blazor. Ну, давайте посмотрим, с чего состоит проект. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть приложение, которое состоит из обыкновенного spnet Core. То есть вот тот самый, всем уже знакомый стартап. Давайте уже я вот там прям сразу почищу. Не настолько, конечно, сильно. У нас есть конфигурация, у нас есть конфигура сервисы, конфигура app. Собственно говоря, есть маппинг. Вот у нас есть Blazor Hub. У нас есть также и Blazer Page, oh, Razer Pages. Ну и, собственно говоря, сервис сайт Blazor. Да, то есть тот самый, который... Собственно говоря, как бы регистрирует нужные необходимые dependency, которые на наших страницах потребуются, и мы их сможем, собственно говоря, использовать. Есть и такой вот сервис, который эмулирует а, выдачу температур по разным случайным данным. Мы, ну, конечно, тоже его использовать не будем, мне на самом деле это не важно. Есть у нас папка www.root, куда складывается все для того, чтобы статичные файлы запускались именно отсюда. Есть bootstrap предустановленный, есть иконки, которые Microsoft почему-то нам подсунул, но неважно. Есть вот этот самый сервис, есть объект, который, дата-трансфер-объект DTO, если хотите, который как бы наполняется данными, ну и сам сервис там эмулирует а и используется он буквально вот на этой страничке. Вот, вот инжектится этот сервис. Ну, в общем, все красиво, на самом деле, очень сильно напоминает первый MVC. Особенно по образу и подобию, когда появился Razer. Ничего не понятно, много интересного. ну надо сказать, что здесь, на самом деле, очень много всяких вкусных, полезных вещей. Так, давайте для начала я отключу показ ошибок для разметки CSS. И... Вот таким вот образом еще сейчас, сейчас сохраню. Ну, из чего начать? Ну, не знаю, обычно я начинаю, например, с чистки профиля. Да? Это как бы не обязательно, но если почистите, будет чисто. В общем, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ну и поэтому давайте посмотрим, из чего состоит проект. Итак, у нас есть м, самая главная страница App Razer. И надо сказать, что на нее входит система именно из, сейчас скажу где, файл, uh, из, uh, wow. uh, вот сюда, хост, это самая главная страница, в которой установлены все необходимые зависимости. Вот это, кстати, очень хитрая штука, Microsoft придумал, надо сказать, что это и есть бандл из css -ов. Вот это название проекта, и он автоматически собирает все классы в одну штуку. Такого файла, естественно, нет, и мне об этом показывает Visual Studio. Что здесь еще? Здесь еще есть фреймворк Blazer Server.js, который, собственно говоря, где-то там в фоне запускается, его можно, собственно говоря, в определенный момент увидеть, если подобраться к нему. Но для нас это, в принципе, не принципиально. Да, пусть пока будет так. Итак, что у нас есть? У нас есть компонент, который называется App, и который рендерится на сервер. Ну, вот это на самом деле очень фишка, мне очень нравится, потому что, сколько бы я не рассматривал использование SPA для своего блога, например, то все сводилось к тому, что напишешь блог, и про него мало кто будет знать, потому что все рендерится в JS, и, собственно говоря, никак эта SEO-оптимизация ну, не работает. А здесь сразу же сервер пререндерит включено, и мне это очень на самом деле нравится. В общем, поэтому я в ближайшее время начну переписывать свой блог. Но для начала нужно, конечно, изучить. Ну и у нас входная точка, соответственно, хост. Здесь есть у нас app приложение ну-ка, F12, да, работает переход на него, то есть референс. Здесь у нас есть компоненты, давайте сделаем чуть-чуть покрупнее, надеюсь, видно. А у нас есть роутер, это встроенный компонент. Да, смотрите, компонент с роутинг роутер. У нас есть Found, Это, видимо, тоже роутерская какая-то штука, да. Есть у нас layout view компоненты. Надо, надо сказать, что они интересно подсвечиваются иконкой, очень большой. И, в общем, здесь у нас стартующий компонент. Является вот этот вот апп-приложение, типовое из Assembly. И если у нас все хорошо, то открывается... Main layout, давайте его посмотрим. Собственно говоря, это первый компонент, который лежит в папке Shared. Надо сказать, что это те компоненты, которые будут доступны и видимы из всех страниц. И, в общем, здесь у нас что есть? У нас здесь обыкновенная HTML-разметка, у нас здесь меню-компонент. И вот этот вот body говорит о том, что у нас есть специальный тип компонента. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Вот, это компонент Base в компонентах SP.NET Core и у него есть параметр Body и, в общем-то, вот этот Body рендерится, то есть это Layout Component, который может вмещать в себя другие компоненты Ладно, поехали дальше, посмотрим в меню что у нас есть в меню в меню у нас есть тоже интересные вещи помимо самого HTML с CSS есть еще специальный, например, NavLink это тоже компонент Blazor и, в общем-то, сейчас эти компоненты начинают прирастать своим количеством. В последней версии появился input файл. Ну и здесь всякие фишки. Например, вот этот вот. Если стандартный HTML event это клик, то в Blazor он клик. Ну, в общем, нетрудно запутаться. В общем, будем иметь в виду. Ну и что мы давайте для начала сделаем. Смотрите, у нас вот они странички, и, собственно говоря, вот страница Counter, вот страница, страничка Fetch Data. Ну, давайте создадим свою какую-нибудь страничку, на которой, собственно, и будем проводить эксперименты. Я скопирую предыдущий абзац, давайте назовем ExerSize. Ну, в общем, будем делать вот такие вот упражнения. Давайте я вот так и назову тоже ExerSize. Это новая страничка, теперь нам эту страничку, соответственно, нужно создать. Чтобы создать страничку, как вы понимаете, нужно написать ее название и, собственно говоря, дописать Razer. Создалась новая страничка, как ни странно, здесь никакого контента нету, Ну и мне первое, что нужно начать, это обозначить, как попасть на эту страничку, а попасть на нее, написав слово, ну, вернее, URL, так называемый «exercise». Что мы напишем? Давайте напишем Х1. И здесь напишем демо. Ну, давайте по-английски напишем, чтобы не тратить время на переключение. Здесь напишем какой-нибудь. Э, давайте так вот напишем. Давайте запустим приложение и посмотрим, что у нас теперь там получилось. Достаточно быстро стартует он. Смотрите, появилась новая страничка. Exercise. Нажимаем ее Демо. Все отлично. Давайте попробуем теперь ошибиться с названием странички. И я сделаю exercise 1. Запущу еще раз. Ну... Да, ну вот, сделали обработку. Красиво получается, что не нашли. Хорошо. И давайте эту штучку отсюда уберем. Попробуем обновить. Нет, не обновляется. Надо перезапускать. Ну, хорошо, что работает. Проверили. Кстати, авторефres, который обещал Microsoft, не сработал. Он работает немножко по-другому. Давайте о нем. Ну, собственно говоря, дальше. Ну и давайте для начала опробуем такую штуку, как авторефres. Давайте запустим его и проверим, что наша страничка обновляется. Я уверяю вас, что это с первого раза не получится, потому что это делается немножечко по-другому. Итак, откроем страничку. Так, это нам не нужно. Давайте я тогда и вот этот тоже. Вот так вот. Открою рядышком. И чтобы было видно, давайте даже вот так. То есть... Во-первых, нужно здесь открыть блейзер. Давайте поставим, ну, например, восклицательный знак «Сохраним». Ну и, как вы видите, полная тишина, ничего не изменилось. На сайте Microsoft написано, что для того, чтобы эта штука вся заработала, нужно запускать приложение немножко по-другому, а вернее, нужно запускать через .NET, пробел Watch. Для этого давайте откроем... Так, это давайте закроем. Давайте откроем «Консольное приложение». Я перейду в список моих проектов это будет вот здесь это будет вот здесь есть и теперь еще раз вот сюда вот exercise и теперь я напишу dot net пробел а стоп мне нужно сначала enter нажать чтобы я перешел а теперь я напишу dot net watch А, ну значит dot net watch run Смотрите, стартует приложение, вот оно, оно, давайте я его, а вот так вот пусть будет, это сверну, это больше нам не требуется, а теперь давайте напишем вот здесь, так, где наша, да, этот, страничка, смотрите, я пишу здесь восклицательный знак, три штуки, четыре, нажимаю сохранить, и как вы видите, само пошло, обновилась, ну на самом деле мне класс не очень быстро ну и надо сказать, что она обновиться обновилась, а не на той страничке поэтому мне ничего не видно, давайте попробуем еще раз ну например, стереть все знаки ну а лишние знаки, нажать сохранить Ну да, вот как вы заметили, сейчас это было все в реальном времени. То есть какое-то количество секунд все-таки требуется, на то, чтобы обновилось. Но тем не менее не требуется из-за изменения HTML и CSS контента менять, перезапускать все приложение. Давайте сюда напишем класс какой-нибудь. Ну, ну пусть будет демо какой-нибудь. А в самой страничке, ой, в самом классе здесь CSS напишем... Ну, вот здесь. демо пусть будет у нас background color, пусть будет red. А color, color, пусть будет white. Нет, пусть будет white. Нажал сохранить. Ну вот смотрите, на самом деле CSS обновился здесь обновилось. сейчас демо у меня есть, сам этот класс есть, но страничка не обновилась давайте нажмем вот так вот, нажмем еще раз сохранить будет ли она да, применилась, то есть получается, что при э, перекомпиляции, при перестарте, то есть собирается и давайте посмотрим, что у нас там собирается, css пересобирается или нет элемент, нет, мне нужен source не нужно CSS. Нет, она его просто перезагрузила, то есть не было сборки. А нет, смотрите-ка. А, ну, если опускаться в нюансы, да, как создается этот Blazer, стайл CSS, то это как раз и есть бандл. И как вы видите, сюда, давайте так вот, Ctrl-F, демо, он не попал, то есть перезагрузился только сам css файл, где появилась, собственно говоря, дима, да, вот он. Ну, печальненько, я думаю, что, конечно, это будет дальше развиваться и нормально будет работать потом когда-нибудь, тем не менее сейчас это пока, ну, видимо, в стадии зарождения, ну и уже с этим, собственно говоря, можно работать. Итак, автоперезагрузку мы проверили, работает. Итак, следующее, что мы сделаем, так, давайте я, наверное, отключу вот эти вот все штуки, потому что, потому что просто отключу. И давайте теперь э, здесь оставим как есть, сюда добавим какой-нибудь button, и на button сделаем press me, и на press me какой-нибудь, ну, не знаю, давайте э, вот сюда в текст добавим ну Не сюда, давайте вот сюда покажем, допустим, время текущее. Да, пусть будет вот так. И для того, чтобы это реализовать, нам можно сделать и нужно сделать примерно таким образом. Нам нужно написать сюда код, причем этот код будет как раз на C-Sharp, что само радует, особенно, наверное, меня. И теперь нужно сделать следующим образом. Давайте сюда сделаем переменную, которую назовем time. Um, здесь мы ее создадим uh, пусть это будет string пусть это будет time пусть по умолчанию она будет пустая и на клик ну вернее это уже будет он клик потому что мы должны использовать blazer мы сделаем сообщение show ну пусть будет time хотел написать мозга он on но пусть будет Show time. Ну естественно это должен быть тоже через Razer, и давайте проверим работает ли подсказки. Да работают, Смотрите мне нужен метод и у нас спрашивает какой. масс мне нужно просто метод хочу. Ну, можно сказать работает. Итак у нас time. Ну давайте для начала сделаем что он string empty хотя на самом деле даже этого не нужно делать пусть будет как есть хотя она говорит, что он не инициализирован, просто будет пустое место и теперь нужно вот этот самый time передать наше значение day time now ну пусть будет toString ну пусть будет d и теперь давайте запустим это приложение Отлично, переходим на страничку, нажимаем Press и у нас появилось время. Ну не магия ли, а? Давайте что-нибудь еще придумаем, но раз у нас есть э, страничка, у нас нету никакого behind, но тем не менее мы можем его заиспользовать. Итак, находим наш этот Razer Page, ой, не Razer, то есть Exercise Page и делаем следующую штуку. Мы говорим, что на данный момент мы хотим использовать наследование от класса, который называется exercise ну, Пусть будет Model Этого класса еще нет, я его сейчас буду создавать Ctrl-C Shift-F2 Я создаю этот файл ну, Давайте я сделаю вот так вот exercise Razer Я просто так называю А вы, собственно говоря, можете назвать Просто как хотите В общем, обыкновенный класс Зачем я так сделал? Чтобы у меня сработало Вот это вот вложение Razer Razer CS а Класс пусть называется, как я уже и сказал Exercise Model Для того, чтобы вот здесь сработало Наследование, то есть оно как бы уже работает Но у нас это еще не компонент Нужно наследоваться от компонент Base Как вы видите, он лежит в а в Namespace я использую NetCore Components, я его применяю. И, в общем, теперь я могу сделать что? Я могу сказать, что мне вот эта штука теперь здесь не нужна. Я ее хочу передать вот сюда. Тайм у меня теперь здесь есть, здесь у меня шоу. Ну, смотрите, у меня здесь правит перемены. И в этом как бы, собственно говоря, как плюсы, так и минусы. То есть вы можете вот в этом компоненте, давайте я его... Вот в этом вот, собственно говоря, в ViewModule, да, модели, модели представления, вы можете хранить свои перемены, которые может быть скрытые, то есть не хотите их вытаскивать наружу. Само собой они, конечно, их никто не увидит, потому что они там не будут видны. И, и тем не менее, в общем, у меня дело привычки, поэтому я здесь делаю, собственно говоря, ну, это просто паблик, и это будет у меня тайм, и это у меня будет get set. Ну, то есть, обыкновенное свойство. В общем, я привык на C-Sharp. Я и буду придерживаться вот этой технологии описания на C-Sharp. То есть, там мне перезвался, шею Как бы, теперь это все работает то же самое. Ну, помимо того, что у меня весь код теперь находится как бы в код behind, если так можно выразиться. Нажимаем, да, действительно работает. И надо заметить, что сегодня пятница 13, так сказать, это очень счастливый день. Ну, давайте теперь попробуем что-нибудь следующее сделать. Давайте посмотрим, как работает, например... Давайте сделаем select какой-нибудь. Select. Э, да, select это будет интересная штука. Ну, для того, чтобы был select, нам нужно сюда вставить options. Нет, нам нужно представить сюда options. И эти options давайте какой-нибудь, я не знаю, о чем мы будем перечислять-то. Ну, давайте сделаем так. Connected. Давайте сделаем disconnected, хотя, наверное, disconnected должен быть первым. Ну и, ну давайте еще один, который будет connecting. Ну, то есть какой-то такой статус, да, ну даже не столько статус, сколько, ну не важно, пусть пока будет так. Итак, чтобы сделать из этого, давайте проверим, что это работает. Ну, отлично работает. Да. И давайте применим сюда небольшую порцию классов ну, от, э, собственно говоря, bootstrap Control. Нет, не так. Чуть-чуть написал Control. Хорошо. Ну, а теперь нам нужно что-то в этот список вывести. Connected, disconnected, понятное дело. Давайте сделаем это. Давайте сделаем нам В конце концов, нам никто не помешает это сделать. Public нам Пусть называется статус, раз уж так пошло. Здесь будет disconnected. Запятая дальше у нас будет disconnected connected давайте сделаем теперь вот такую штуку и connecting вот такой вот и e нам теперь нам нужно вот этот вот и e нам вывести вот здесь что для этого нужно для начала мне нужно сказать что у меня ну давайте для начала выведем а потом присвоим какое-нибудь свойство нам вот это вот сейчас теперь не нужно теперь достаточно сделать for each ну, допустим, статус in, ну, давайте напишем так, вот, var, ст, Давайте будем писать по-русски, item. in нам uh, yeah, get names, uh, так, у нас тут должен быть статус, теперь нужно просто сделать option здесь сказать value ну, потому что мы будем переводить значение это будет item и собственно говоря и этот будет item давайте запустим переключимся в exercise да смотрите у нас работает Ну, на самом деле не сложно так, поехали дальше. Ну, смотрите, раз у нас есть какое-то красивое перечисление, у нас их три значения, давайте для него сделаем какой-нибудь компонент. Ну, во-первых, я это вынесу в отдельный файл. Пусть пока валяется здесь. Ну, хотя нет, это не порядок. Давайте сделаем папку infrastructure. И все, что вот, вот такого рода, мы будем запихивать туда. Теперь осталось поменять space Отлично. Ну, смотрите, нам нужен новый компонент. Я предпочитаю делать таким образом. Я пишу компонент. Это будет папка, в которой будут мои компоненты. Для того, чтобы она везде была доступна, я сделаю таким вот образом. Добавлю в импорт э, вот этот вот компонент. И теперь все, что я буду в той папке делать, они у меня тоже будут автоматически видны во всех остальных страницах. Давайте в компонентах создадим какой-нибудь control, назовем его статус компонент. Я предпочитаю называть именно так. Вернее, вот не, не именно так, а да, скажем так. Именно чтобы был суффикс, говорящий о том, что это за штука. Компонент или там сервис или репозиторий. Но это опять же дело привычки как хотите так и называйте И у нас здесь будет А давайте сделаем такую штуку Напишем просто span И здесь поставим какой-нибудь Давайте вот так вот. Статус будет показан И у статуса у нас Будет э, Класс То есть у спана будет класс Который будет типа Статус А здесь допишем какой-нибудь тоже статус да ну, давайте напишем c вот так вот css статус а, что я хочу дабы я добиться хочу следующего что у меня при изменении статуса соответственно этот span менял цвет на красный э, желтый например или оранжевый и зеленый в зависимости от того disconnected, connected или там только connected, и соответственно чтобы это все заработало мне нужно сюда опять же какие-то c -шарповские штуки прилепить. Я опять же назову так вот Ctrl-C. Sh ой, Shift F2. Ctrl-V. Нет, я не скопировал. Ну, давайте напишу статус компонент. C-sharp. Ой, забыл написать Razer, да? Ну давайте напишем вот так вот еще. Точка Razer. Кстати, так даже лучше. Вот, и теперь у меня этот компонент является модулом для моего статус компонента. И наследует компонент Base. Вот теперь все красиво. Лишний уберем. И он сложился, ну, на мой взгляд, симпатичненько. Вы, опять же, <с> склонны делать, как вам удобнее. Итак, что у меня первое есть? У меня есть, есть текст компонента, вернее, вот сам вот этот статус. Ну, превратим его в свойства, добавим. Проверим, как она работает. Как, как работает C-Sharper. Uh, create property, отлично. Стринг статус, отлично, сработал но только он создал свойства как раз не в behind а мне это не нравится я хочу, чтобы это было вот здесь, хорошо теперь у меня свойство статус есть и оно типа string отлично и э, теперь мне нужен еще один статус который называется CSS Это то есть в э, зависимости от статуса у меня будет меняться еще и его визуальное отображение. Итак, статус у нас string, хотя он у нас должен быть не string, а именно статус. Отлично. И теперь у нас здесь что-то не хватает. А не хватает здесь вот что. Так что... Из-за того, что мы сделали класса наследника, мы должны его сюда теперь пропихнуть. Мы должны унаследовать от статус компонент модул. Вот, теперь все должно появиться. Ну, и здесь все-таки, наверное, нужно... А, то есть у меня статуса самого нету. Давайте сделаем статус. На данный момент его пока сделаем в CSS. По умолчанию в сайт CSS и здесь сделаем вот таким вот образом я напишу статус и давайте сделаем его падинг ну пусть будет какой-нибудь один ем давайте точно не поставил очень зря вот ну чтобы было видно что он этот так и ну наверное что наверное все но еще мне помимо этого Нужно сделать, чтобы у меня был Disconnected Connected И э, Connected Connecting Ну и соответственно Мне здесь нужно написать, что Background Color у меня будет так, это disconnected, пусть будет red, color будет, э, ну, пусть будет white, и здесь, соответственно, то же самое, ну, почти то же самое, конечно. Так, здесь точку запятой, Ctrl-C, Ctrl-V, и еще раз Ctrl-V. Здесь connected сделаем green, здесь... Коннектинг сделаем какой-нибудь Yellow Ну, в общем, вот такие вот классы я создал И теперь мне нужно по названию Подставлять, у меня есть Connecting, Connected и Disconnected И, соответственно, статус Будет подставляться сюда И для этого мне нужно сделать следующее Мне нужно переключиться в c файл И сказать, что у меня статус будет Не Set А будет вот такой Return, статус и его сделать to low ну, чтобы он маленькими буквами подал смотрите у меня практически получился компонент то есть при изменении типа статуса нам мы будем подсвечивать его background и для того чтобы он появился на страничке мне нужно сделать следующее ну во первых давайте сделаем некоторую разметку я хочу сделать вот так вот div Пусть будет точка row. И вот так вот хочу вот это вот все растянуть, чтобы можно было разделить это все. Ну и здесь снова сделаю также div.row. Ну это опять же bootstrap, но тем не менее это будет, мне кажется, нагляднее. И э, давайте здесь напишем h1 какой-нибудь. И это будет статус ну, демо. Давайте, наверное, не h1 хедер, хедер 2 пусть будет вот, а теперь мне нужно сюда подключить мой тот самый компонент который только что создал и он называется у нас статус компонент, смотрите, IntelliSense работает подставить отлично, сейчас запустим переключимся вау, красиво практически да ну, <laughs> ну почти работает, так, давайте сейчас, наверное, лишнее вот это вот все шнягу уберем, ну в смысле контент, вот а статус сделаем вот так, ну видимо вот так и давайте теперь сделаем следующее для того, чтобы не подменить статус мне нужно здесь вот этот как раз статус поменять, но как вы понимаете, свойство статус у нас есть вот это вот нет, давайте здесь что-то лишнее вот. Свойство статус у нас есть, в 12, вот оно. Но оно у нас никак наружу не видится. И для того, чтобы у нас в главном, да, в паренте так называемом, э, увиделся вот этот вот компонент, его значение вот этот вот, но мне нужно сделать следующее. Мне нужно перейти в статус компонент. Ой, вернее, мне нужно перейти в сам компонент. Нет, не в этот. Сюда. Сюда. И поставить атрибут, который называется параметр. То есть мы, я тем самым говорю, что этот атрибут, в смысле, что это свойство теперь у меня видится наружу. Я открываю Assessize, давайте вот так вот. И теперь начинаю писать статус. И вот он появился. И теперь я могу сказать, что мой статус... Давайте прям наживо, намертво твоего пропишем. Вот так вот. Собака, статус и пусть будет, ну, допустим, Connecting, да, как будто бы мы вот его включили, нажимаем Ctrl F5, запускаем без дебага, чтобы быстрее запустился, переключаемся, смотрите-ка, все желтое, ни хрена не видно, но тем не менее работает, давайте поправим, не, не сильно желтое, а какой-нибудь там Orange, да, пойдет, Оранж лучше гораздо, еще раз допустим, проверим, правильно ли там написано строчка. Да, коннектинг, все, все правильно. Ну и теперь, соответственно, если мы сюда напишем connected, и запустим еще раз. То это тоже работает. И давайте я чуть-чуть поправлю код. Я скажу, чтобы это был у нас код. Call. Вот так вот. -мо, и ctrl f5 ну вот теперь как бы все видно ну и раз мы уже сделали перечисление и даже использовали тот самый статус давайте сделаем это таким образом чтобы мы переключали здесь это самое переключение Ой, то есть перечисление и оно влияло на статус для этого нужно здесь создать свойство статус но только уже в смысле в этом так, здесь уже нам time не нужен. Давайте напишем статус, соответственно статус get set. Это свойство уже находится в головном в паренте так называемом компоненте. Это уберем и теперь, ну давайте сделаем так. Паблик лист стринг. И это у нас будет Статус с, get set. А нет, зачем нам get set? Нам нужно сделать только один get, который сделает return, статус. Get. Нет, давайте так сделаем. Е нам, get names и статус напишем. И вот так еще такс мы здесь получаем а мы здесь рей получаем ну давайте сделаем рей лист рей пока нам это не принципиально вот таким вот образом ой ну конечно сказал и не сделал ну или давайте напишем по-модному вот то есть у нас есть какое-то перечисление теперь мы его можем вот здесь использовать мы напишем select а пока сделаем вот так здесь делаем for each var item in statuses давайте по вот так вот напишем а тут у нас можно так написать statuses и теперь здесь сделаем option value пусть будет нет давайте так какую я там переменную использовал item хорошо пусть будет item и само значение тоже будет item Хорошо. И теперь можно запустить, проверить, что работает выпадашка. Да, не очень красиво, но это нормально. Давайте здесь сделаем div call. Вот таким вот образом. Пусть они просто рядышком стоят. Ну и еще немножечко красоты. Для начала сделаем класс равен form control. Ну, пока так как-то. Давайте вот эту штуку вынесем наверх. Это вынесем вниз. Обернем все в контейнер. Ну, да, пусть будет так. Я тут поправил для красоты. Ну и, в общем-то, что нам теперь нужно сделать? Давайте запустим, проверим, как это выглядит. Потому что все-таки эстетическая сторона имеет значение. Да, нормально. Но, как видите, у нас сейчас выглядит красиво, но толку никакого нет. Теперь давайте при изменении вот этого вот статуса будем подписываться на его изменения. Для этого нужно написать on change. Нет, ой, on change. Напишем selection selection. Ну, пусть будет changed какой-нибудь. И это будет метод. Давайте его создадим. Где он его создаст? Да, он создал здесь, это неприемлемо для меня. Вы делайте, как вам удобно. Перейдем во ViewModel, так называемый, создадим, обязательно сделаем публичным. Здесь мы получим ChangedEventArc. Это потому что у нас изменение пришло с html ну и здесь что собственно говоря нам нужно сделать нам нужно написать var value то есть получить это значение из аргумента аргумент value давайте сделаем to string, потому что это объект и теперь это и value нужно привести к нашему статусу да для этого нам нужно написать статус равен и нам пусть будет parse Тип, конечно же, статус. А, значение будет value. Ну, а если оно будет пустым, тогда пусть будет disconnected. Ну, то есть, вот такой вот вариант. Disconnected. Вот так вот. Ну, и смотрите, сейчас у меня, когда статус изменится, сюда придет значение. Давайте проверим, кстати, как работает бряка. Да? То есть, я еще вот не проверял. Запустим эту штуку. Попробуем изменить статус. Ну, помню, что плохо работал брейкпоинт. И смотрите-ка, как быстро. Итак, value мы получили connected. Отлично. Стартуем. О, смотрите-ка, у нас уже все заработало. Я могу бряку отсюда убрать. И у нас все заработало. Ну, как вы понимаете, все вот это вот обновление как бы на себя берет сам Blazor, и это на самом деле круто. Ну, в общем, как вы видите, все это поменялось, и не просто поменялось. То есть, как это сработало? У нас есть exercise model, который является парентом, то есть самым главным. У него есть свойство статус. Мы изменяем в нем выпадающий список, который меняет этот статус. А для отображения этого статуса используем компонент, который называется статус-компонент, куда в значение статуса привязываем статус от текущего компонента. Ну вот, чтобы не сильно путаться, я бы сказал, у компонента статуса нужно вот этот вот переназвать. Я бы его назвал current какой-нибудь статус, например. ну -ка проверим, как работает переименование. Да, сработало. То есть... Current статус у компонента статус мы ставим в статус, который является свойством у модели статус ой, в смысле, у модели XSIS Model. Ну что, пришло время попрощаться, но перед этим в качестве заключения хочу сказать следующее. Blazor меня очень сильно интересует, потому что один раз Microsoft уже предоставила возможность всем разработчикам C-Sharp писать UI-интерфейсы на C-Sharp, это был Silverlight. И сейчас открываются более мощные, более продуктивные перспективы, которые, собственно говоря, построены не на собственных реализациях Microsoft, а на стандартах международных, например, WebAssembly и так далее и тому подобное. На самом деле это будет очень круто. Я прошу вас описать в комментариях и сказать, насколько удобная была подача материала. Может быть, имеет смысл что-то изменить или добавить. Дальше э, все это сводится к тому, что э, когда я показываю конкретную часть какого-то действия, то за кадром остаются э, такие нюансы, например, как логирование, дебак, вот этот самый. Сегодня я попытался на самом низком уровне показать, что из чего и как состоит в процессе разработки для Blazor. Ну и на этом, наверное, будем прощаться. Всего доброго и спасибо за внимание, вам удачного кодирования и пишите правильный код.